Думаю, что ей нужен проводник. Марко Тиас, зайти в кабинет директора. Марко, познакомься. Наша новая ученица приехала по обмену. Звездочка вот Кто ты такая? Я волшебная принцесса из другого измерения. Так... Наша экскурсия подошла к концу. Значит, я пойду домой. Пока, дружок. Увидимся завтра. Пока. Пока, мой новый друг. Второй увидимся. О, Марка, познакомимся. Эта девочка приехала учиться по обмену и а будет жить с нами. Что? Что? что? Я даже не знала, что это твои родители. Я просто думала, что у всех землян фамилии. Каратэ! Это было потрясно! Я молодец, и ты молодец! Да, похоже на то. Ну, пойду я, что ли, собирать вещи? Погоди. Постой, не уезжай. Может, останешься с нами? Правда? Скажи, а монстры будут на нас все время нападать? Да, наверное. Отлично! Звучит очень опасно. О, дойдем до светофора. Ну хорошо, бунтарь. Глава Пони, знакомься, это мой лучший друг Маркадес. Твой лучший друг? О нет, нет, нет, на Земле. Ты моя лучшая подруга, на Намюни. Этот земной отброс так важен для тебя. Он мой самый лучший на свете друг. Бинго. Звездочка, я нашел. Тут книжка. Круто. Ты Чтение заострит твой ум, не знаю, как рок. Тут все на вашем нет, языке. О, погоди-ка. Вот на английском. Глава первая. Мама меня, меня бесит. Мама бесит? И и Марка, та нет. Та нет. нет. Нет, нет, нет, нет. Погоди, не звездочка, и минуточку. И Марка, нет. Это не тонко. Марка, приняла... книгу на место! Глава одиннадцатая, все мои мысли, а Марку? Все так все снова. ba ba ba ba